Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть в My Fishing World. С вами как всегда Дэн Хай. И сегодня мы будем пробовать ловить на реке Горбыль. Здесь сейчас поливают сильный дождик, но мы на рыбалочке, так что штыхаем. Так, с ребятки, ну и сегодня мы будем с вами ловить Йорши полосатый. На Ихолоте на 3 метрах стоит три ну, очень много различной рыбы. Это семья. И мы вот будем ловить с вами. Ерша полосатого, здесь у нас стоит уклейка, пескарь, обыкновенный валёк, ерша обыкновенный, полосатый, подлещик и обыкновенный подуст. Рыба от 40 граммов до 200. Так что, ну и удочки мы с вами будем выбирать самые, что ни на есть, минимальные. Деревянная палка у нас вот на килос 550, катушечка стандарт. А на кило 500 лесочка у нас мало линия лин лин S, 1,6 600 ну по полочке естественно из пробки, обычный, крючок 1,1 1 от 20 граммов до кило кг, ну и наживка у нас а мотыль, закидываем ребятки и ждем поклевочку. Не стал как-то кипишеваться из-за того, что типа ну, какие-то топовые снасти брать, их можно и обычные взять. Герш полосатый у нас тут будет без прилововиц, так что все нормально. Он не крупный, так что пойдет. Ну вот он, Герш полосатый, вот даже для задания идет. Естественно, опыта и серебра он немного дает, но все же что-то приносит. Эх, опять прозевал. 10 градусов и 9, в принципе, очень тепло. Да что ж такое-то? Теперь рано дернуть. Когда звонит, охота дернуть, но на самом деле поклевка точно толком не произошла. Нужно, чтобы он полностью утонул. Оп, вот теперь утонул. Так, ну и опять-таки, ешь полосатый на 4 звезды уже. Максимальный размер у него 250 грамм. То есть до 5 звезд он чуть-чуть не дотянул. Ну, трофеем он не может быть. Ну, в принципе, все. Ну, ребятки, подписывайтесь на канал, с вами был Дэн Хай, всем пока, пишите рыбу, которую вам нужно поймать, также не забывайте подписываться на мою группу ВК, ссылочка будет в описании, ну и, в принципе, ребятки, все, всем пока-пока.